Приветствую друзья на моем канале, в этом видео я покажу, как я буду выводить деньги с хайпа про Аксиома. В прошлом видео я показал, как пополнить баланс на 1000 рублей, в этом видео я покажу, как вывести уже первые 500 рублей. Кликаю «Вывод средств». доступный баланс 500 рублей и на киви. Выплата заказана, ожидайте обработки. Ожидание. Все, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылку на сайт я дам в описании.